Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю, чтобы ваши глаза всегда были наполнены радостью, а сердца – любовью. Хочу поблагодарить наших пациентов за оказанное доверие, которое мы стараемся оправдывать. Мы работаем над тем, чтобы вам у нас было еще комфортнее. Хотелось бы пожелать нашим коллегам из компании «Карл Цайс» нашим коллегам из сети клиник Smile Eyes успехов в текущих и новых проектах, которые позволят добиться еще больших результатов. Профессор Секунда, мы ждем от вас коррекции гиперметропии методом «Смайл». Уважаемые сотрудники клиники, благодарю вас за добросовестную и, честно говоря, нелегкую работу. В прошедшем году мы с вами многого добились, и в 2018 году мы продолжим развитие клиники и профессиональных качеств каждого сотрудника, в частности, Здоровья, достатка и семейного благополучия вам и вашим близким. Ну и, конечно, отличного зрения. С наступающим Новым Годом!